Хей hey, народ, с вами Гейм В этом видео речь пойдет о довольно популярной в данный момент теме Каких агентов открывать первыми И прежде чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк этому видео Подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видосики Но ну, а мы начинаем Итак, сейчас в игре есть 11 агентов, 5 из которых доступны всем и сразу. Это Сова, Сейдж, Феникс, Джет и бримстоун Их мы отбросим сразу, так как тема видео «Кого же из агентов открывать первым?». Я разбил их на две условные группы. Агенты для соло игроков и для тех, кто играет хотя бы с одним другом. У кого-то есть друзья? Или это и один такой соло краб? Начнем с соло игроков, так как по идее их в игре должно быть больше. Сразу скажу, если у вас не самый крутой Аин, то Рейну можно смело откладывать на дальнюю полочку, так как ее умения полностью завязаны на агрессивной игре. Если же с Аимом у вас все в порядке, тогда я однозначно рекомендую Рейну к покупке. Она самодостаточный герой, у нее есть Блайн, ну флешка по-простому, которая к тому же не слепит ее саму. У нее есть отхил, скуспособности способности после убийства, а также неуязвимость на две секунды с ее Е-умением. Ее ульта это отчасти как маячок Бримстоуна, она повышает ее скорострельность, перезарядку и смену оружия. Также если использовать под ультой Ешку, которая дает неуязвимость, то она дополнительно даст невидимость на те же 2 секунды. Дальше у нас Рейс, герой, который завязан на внесении огромного количества АУЕ урона. Для тех кто не знает, АУЕ урон это означает урон по площади. Ее цешка, Бомбатрон, на первый взгляд может показаться довольно примитивной, хотя ее можно использовать как вижен либо для отвлечения внимания. К примеру, вы стоите на шорте А и хотите обойти противника сзади, но вы хотите ловить пули не хочется. Тут нам на помощь приходит бомбатрон. Если по нему начну стрелять, там кто-то есть. Если он на кого-то сагрится, там кто-то есть. Ваш капитан очевидно. Еще с помощью бомбатрона противника можно подловить на перезарядке, когда ему нечем будет его убить, и это будет легчайший фраг для вас. Но вы скажете, он же может достать пистолет? Безусловно, но сейчас в игре такое количество новичков, что многие попросту теряются в таких ситуациях. Ее кушка имеет по сути две функции Буст, с помощью которого вы можете забираться на двойные ящики и другие возвышенности И нанесение урона Ешка это обычная граната с большим количеством урона Если закидывать ее в небольшие проходы, где противнику сложно куда-то отойти То в 95% случаев это легчайшие киллы Но ее ульта это еще дура С помощью которой можно вынести всю вражескую тиму Однозначно рекомендую к покупке тем, кто не хочет сильно потеть и напрягаться Оман. Довольно неплохой агент, за которого при должном умении можно делать много грязи. Его кушка это blind, чем-то схож с Блайндом Рейнли, с тем лишь отличием, что если противник изначально отвернется, то blind попросту пролетит мимо него. Ешка это постоянно откатывающиеся смоки, которые неплохо тормозят занятие позиций врагами, а также дает вам возможность для маневров с вашей цешкой. Сэшка, в свою очередь, это его телепорт, с помощью которого можно не только забираться на возвышенности, но также удивлять противника внезапными ротациями и появлениями неожиданных для него позиций. Ульт Омена телепортирует его в любую точку на карте, с его помощью можно просто отвлечь врага, либо быстро сместиться на другую точку и там заплутить. Сейчас многие неопытные игроки, когда слышат ульт омана, сразу же бегут на базу и чекают там, потому что большинство оменов делают именно так. И это неправильно на самом деле. На базу противника есть смысл ультовать только в определенных ситуациях. Если вы креативный игрок, любите сами придумать какие-то тактики, стратегии, то оман это однозначно ваш выбор. Ну и последнее в данной категории это вайпер. Довольно специфичный герой ввиду своих способностей, завязанных на запасе токсина. Ее цешка ⁇ это ядовитая лужа, которая наносит много урона, если ее быстро не пересечь. Неплохо тормозит продвижение противника, а еще ею можно закрыть неуклюжего врага, зашедшего в тупик. Ему придется либо подставляться под пули, либо умирать от вашей лужи. Кушка ⁇ это ядовитая сфера, это ее, так скажем, смог. Только он, в отличие от других смаков, наводит на врага порчу, которая уменьшает здоровье и броню находящегося вне противника. Но после выхода из сферы здоровье и броня восполняются. Ешка это стена, которая перекрывает обзор и так же как и сфера наводит на врага порчу. А ее ультимейт создает огромное облако, которое распространяется на большую область. Ультой можно накрыть почти любой план целиком. В ультимейте ее враги отчетливо подсвечиваются, тем самым облегчая нацеливание, а при комбинировании всех ее умений она, по сути, может спокойно в соло дефать точку при наличии ультимейта. И все же я бы не рекомендовал ее в качестве первого либо второго агента. Переходим теперь к агентам для игроков, которые играют с кем-то в пати. Их всего двое, Сайфер и Бридж. Если вы прям до мозга костей командный игрок, то можете сразу брать и того и другого, но мы начнем с Сайфера. Очень полезен для команды, так как дает много информации по карте, по передвижениям противника и довольно неплохо может сдерживать агрессивный пуш противника за счет своих растяжек и клеток. Растяжки после установки можно забирать, как и его камеру, поэтому если вы расставили растяжки, а потом понимаете, что вам нужно перетянуться, то обязательно забирайте их с собой, так как они могут вам очень помочь. Клетки можно привести к аналогам смаков, опять же, либо противнику придется ждать, пока пройдет действие ловушки, либо выходить слепую на точку. Ультимейт Сайфера весьма крутая штука, пользу которой сложно переоценить. Дает вижен на всех живых противников на карте. Однозначно рекомендую покупки игрокам, которые хотят приносить много пользы команде, но не рекомендуют для соло игроков, так как многие рандомы попросту не стригируют на то, что где-то там в другом конце карты кто-то попался на вашей растяжки. Или же вы увидели, как вражеская команда перетягивается на другую точку, но у твоих тиммейтов просто выключен войс чата, текстовые они даже не читают. И из этого ты просто не можешь с применять свои способности. Ну и последний в нашем списке это Бридж. На данный момент это мой самый любимый агент, хотя Рейну я пока не купила, и она вполне может сместить его. Но его весь потенциал раскрывается в игре в пати, хотя бы с одним человеком. Его кушка это блайнд, который дается исключительно через стены. Это огромный плюс, так как вероятность того, что вы слепанете из себя, крайне мала. Ну, если только вы не какой-то гейм, кавычек. Ешка это оглушалка, которая кастуется на огромное расстояние. Это очень полезный скилл для пуша разных точек. Его цешка это его дамажащая способность, которая долго активируется, но при правильном использовании не оставляет вашему противнику никаких шансов. Ну и вишенкой на торте будет ульт, который подкидывает и оглушает всех попавших в область поражения. Идеальная способность для пуша точек. Однозначно рекомендую к покупке. Подводя итог всего вышесказанного, можно смело утверждать, что все агенты по-своему хороши и выбор, кого же все-таки купить, первым остается только за вами. Я же вам пищу для размышлений. Все равно впоследствии вы откроете всех агентов и уже изберете для себя своих любимчиков. Но по моему субъективному мнению, я бы брал одного агента для соло, а второго для команды, а именно Брича и Рейс. Ну а на этом у меня все, ребятки. Всем спасибо за просмотр, всем пока.